Всем привет! Хочу поделиться своей историей. Меня зовут Дмитрий, я из Екатеринбурга. В недвижимости полтора года. Ну и примерно полгода назад я решил для себя сделать новостройки основным родом деятельности. Сначала посещал бесплатные вебинары Дарьи и Антона. Сделал свой сайт, сам настроил рекламу на поиске Все у меня заработало, начало получаться, но появилась проблема основная, это общение с клиентами. То есть кто-то сливался, кто-то не доходил до сделки, ну и так далее. Я понял, что мне надо пройти курс риэлтор профессии бизнес для того, чтобы все эти нюансы для себя уяснить. В итоге. 17 поток я его закончил и могу сказать что сейчас появилось полное понимание в какую сторону двигаться в каком ключе общаться с клиентами ну и так далее если раньше зашел немножко в тупик мог пробовать бесконечно разные способы то сейчас мне нет необходимости тратить время и деньги на опробирование всех этих способов Понимание есть На курсе сделал второй сайт Запустил его Второй сайт Конвертируется даже лучше, чем первый Поступают заявки Провел первую сделку со второго сайта Который сделал на курсе Ну и работаю Все получается Спасибо огромное Дарье и Антону за качественно поданный материал. Без воды. Все по делу, все четко. Рекомендую. Работайте. Всем пока.